Димас, просыпайся, нам нужно кое-куда сходить. Илья, подожди, объясни, куда ты меня ведешь? Может быть, ты все-таки скажешь, куда мы идем? Мы уже прибежали? Или нам еще долго бежать? Я не знаю, куда ты все это время меня ведешь, но я требую объяснений. Ты бы знал, что тут происходило, пока ты спал. Эти кланы они никому покоя не давали со своими машинами. Подожди, о каких машинах идет речь? Ты вообще знаешь, где ты находишься? Ну, конечно знаю, ты меня привел в какой-то маленький домик возле речки. Какой маленький домик? Ты о чем? Илья, хватит меня разыгрывать. Я видел, куда мы заходили. Я тебе не разыгрываю, ладно. Я тебе все сейчас докажу. Не понял. Мы же только что были у речки. Кажется, я знаю, что с тобой. Ты до сих пор не можешь выбраться с того странного острова. Кажется, я начинаю что-то вспоминать. Ты готов? Прыгай! За мной! Остров Чудес. Присаживайтесь поудобнее и не забывайте ставить лайки. Вас ждет очень долгая история. Помогите Димасу, пожалуйста. Соберите 200 тысяч лайков и тогда он избавится от проклятия острова и сделает еще одну двухчасовую историю. А все эти странные проявления начались с того, что я зашел на сервер, где выживали какие-то огромные кланы. И немного побегав по карте, я замечаю несколько островов. Нифига. Остров моей мечты. Мне нужен только ты. И стоило мне пройти буквально 100 метров, я увидел деревянный забор, который охватывает полностью остров. Оу-ля-ля, там остров застроен. Я смогу там где-то построиться? Уже в этот момент я понимал, что выживание будет очень интересным. Но для начала мне нужно было придумать, как мне проникнуть через этот забор. Доплыв туда и скрафтил план постройки, я начал действовать. Найти лазейку, как туда попасть, не составило и труда. Изи. Бревнышко. Сюда. Бэмс, я все-таки смог проникнуть на этот остров. А самое главное и необычное на нем — это школа. Но не простая, а та самая онлайн-школа SkillFactory, где есть отличный курс FullStack разработчика на Python, на который я, конечно же, забежал. Я восхищен тем, что всего за 14 месяцев можно с нуля получить профессию айтишника из любой точки мира. А фишка этого курса в том, что за время обучения изучаются сразу два языка, на которых можно делать сайты Python и JavaScript, благодаря чему, закончив обучение, вы станете мастером на все руки. Плюс ко всему на курсе гибкий график обучения. Большое количество практики на реальных кейсах для закрепления материала и менторы, которые смогут помочь в возникающих вопросах. К концу обучения у вас уже будет лежать 10 проектов портфолио и диплома профессиональной переподготовки. Без работы вы тоже не останетесь. Карьерный центр поможет с трудоустройством как в России, так и за рубежом. А средняя зарплата специалиста 140 тысяч рублей. Ну а если вы вдруг не устроитесь на работу по окончании курса, то школа вернет вам деньги за обучение. Это очень круто. Отзывы на независимых площадках как только подкрепляют мои слова, так что если вы желаете делать крутые штуки, отлично зарабатывать и просто получать удовольствие от своего дела, то отправляйте заявку вместе со мной по ссылке в описании, введите промокод ОСТРОВ и получайте максимальную скидку в 45% и поторопитесь. Действие промокода ограничено. Меня интересовал каждый дюйм этого острова, потому что если такую громадину застроили, это означало, что здесь живут очень много игроков. Первым делом я естественно отправился обследовать пещерку. Да уж, ну тут, конечно, жирная пещерка. Мало того, что она была полностью застроена в МВК, это был еще и бункер. И судя по тому, что он был открыт, владелец дома где-то бегал на острове. М -м Есть вероятность, что этот кто-то сейчас бегает здесь в онлайне. Надо вернуться сюда чуть попозже. Тканей на этом острове, я так полагаю, вообще нет. И стоило мне зайти за горку, я вижу плавящуюся печку. И множество различных домиков. И все они были в онлайне. Мне оставалось понять, кто здесь обитает. Что? Чего? Не знаю, как вы, но такую лесенку я вижу впервые. Вопрос на миллион. Как они это сделали? Я вижу там турель. М -м -м. Увидев за забором большую печку, я нашел лазейку, как я мог бы туда забраться. Но для этого мне пришлось знатно попотеть. Поверьте мне, запрыгнуть было сюда очень сложно. Да елки-палки, у меня же почти получалось. Найс! К сожалению, в печках было пусто, но у меня оставалась надежда, что выйдет хозяин территории и принесет мне какой-нибудь лут. И сидел я здесь около 10 минут. И хозяин этой базы так и не появился. Выбраться отсюда я не мог, потому что у меня просто не было дерева. И когда я услышал, что возле меня бегает какой-то бомжик, я понял, что он может мне помочь. Бро. Бро, I need wood. Бро, бро, бро, бро, I need wood, please. Он согласился мне помочь, но наши разговоры услышали хозяева этой территории. Чш, car No, no. Stay. I go to you, my friend. I kill him, I kill him. Loot this body, loot this body. I kill him, kill him. Да уж, выжить у меня не получилось, зато я узнал, кто обитает на этом острове. И что ребята эти были очень сильно заряжены. Сразу для себя я сделал вывод, что хочу поселиться возле этого острова. На том острове мне нужен спальник. Мне нужна ткань, что-нибудь на ткань. Так как переработчика на острове не было и идти туда с пустыми руками было просто самоубийством, я принялся фармить бочки, чтобы потом переработать их на маяке. Ммм, mm, у меня есть идея. Отличная идея. В какой-то миг в моей голове, как я уже и говорил ранее, появилась отличная идейка. Но для этого мне нужно было надыбать немножечко скрапа. План такой. Вначале я должен построить домик возле фишинг-вилледжа, нафармить немного скрапа, поставить первый верстак и отправиться снова на этот остров. Но уже с помпом, который я достану из-под воды. План был хорош. Вот у меня уже появилось то скрапа. Я бегу по болотам, вижу какую-то огромную базу и наступаю на капкан. Тут капкан. Хорошо, что это была темная ночь и никто меня так и не полутал. Добежав до деревни рыбаков, я сразу же принял задание и отправился лутать подводные ящики. Сейчас изи выполним квест. Все шло как по маслу, но я представить себе не мог, что возле этого корабля плавает акула. Нет! Нет! Я не знаю, что она от меня хотела. Она плавала за мной по пятам, но мне все же удалось от нее удрать. Так, эта миссия выполнена. Сочель. Нифигово. После подводного лутания у меня появилось слишком много компонентов. Мне нужно было их сейвить. Да уж, пожалуй, это был мой самый незаметный ящик, который я когда-либо устанавливал. А тут, в принципе, как на зло дерева и нет. Понял? И как обычно, я выбираю самое лучшее место, где просто не спавнится дерево. Но кое-как я все-таки умудрился нафармить достаточное количество. Я бежал в сторону острова. По пути я встречаю какого-то челика, который сидит на крыше. Конечно же, я подумал, что это фармило, и решил его зафармить. Интересно, это этот тип с капканами был? В какой-то момент я замечаю что он устанавливает двери кодовый замок. У меня был шанс забрать ее себе и закрыть его внутри. Но я самую малость не успеваю это сделать. Понимая, что я никакой выгоды не получу, убив его, я принимаю решение его поднять и просто оставить его в покое. Пускай этот паренек живет и развивается дальше. А у меня были другие планы. Отлак. После всего этого я добегаю до рыбацкой деревни и получаю свой заветный помп. Но в этот момент я даже и не представлял, как же сильно он меня выручит. Вот я уже отправляюсь на то самое место, где хотел отстроить дом. У меня есть все: первоначальное оружие, дерево, план постройки, и два антирачика, которые пытаются меня убить. Но в планах отдавать им дерево, которое я так долго искал, у меня не было. Мне пришлось дать им бой. Ё-моё, я не знаю, кто это такие, но мне кажется, я знаю, откуда они пойдут. И откуда они в эту сторону сейчас придут? Да, мое выживание началось таким странным образом. Мне удалось раздобыть две берданки, взрывчатку и все, что мне нужно было для прекрасного старта. Наконец, я практически добежал до того места, где хотел построиться. С моего дома открывался прекрасный вид на этот чудо-остров. Но он сейчас меня волновал в последнюю очередь. Я боялся, что те два челика найдут, где я строюсь и заберут все ресурсики себе. Мне нужно было как можно скорее заканчивать строительство. Вот это жестко было. Я сейвлю абсолютно все, что я навыбивал. И отправляюсь лутать свой ящик спрятанный в кустах. Мне кажется, я знаю, откуда эти типы шли. Тут вариантов на самом деле немного. Дамс. Уходим. Вход в мой дом был просто прекрасен. Вы должны на это посмотреть. Блин, фиг запрыгнешь теперь туда. Да. Иногда приходилось химичить. Блин, пойти на перераб, что ли, сходить разочек. Мне сейчас столько понадобится всего. И только я собираю компоненты, чтобы сходить на перераб, я слышу взрывы. Опа, опа, опа. Это мои клиенты рейдят, что ли? А так как я хорошо исследовал эту местность, я уже знал, что они рейдят. Это, походу, рейдят того челика, которого я поднял. 100% его рейдят. Надо спасать его э там труа что ли серьезно скажу вам по секрету у капканов возле этого болота было полным-полно и поверьте мне на них наступал не только я он на капкан наступил моя теория подтвердилась рейдили все-таки этого паренька я пытался с ним поговорить но он мне не отвечал судя по всему его не было дома He raided Блин, а у меня есть чем его дорейдить. У меня появилась еще одна идея. Я знал, что те ребята во что бы то ни стало дорейдят его домик. Тогда я хватаю свою взрывчатку, которая у меня была, и иду взрывать дверь. Мне нужен был его шкаф, чтобы восстановить эту крепость. Офигеть, он ливнул. Ну, будем честны, если бы не я, то его бы кто-то другой зарейдил. Поэтому я знаю, что можно сделать. Сейчас я поставлю две двери и два кодовых замка. Я специально не добивал этого паренька. Поставил металлические двери и кодовые замки. Я надеялся, что он зайдет в онлайн, и я скажу ему пароль. Тем же временем на звуки взрывов приехали ребята на машинах с острова. Я не знал, что они хотели этого домика, но я пытался защитить его всеми силами. Вот он враг пришел еще один, третий. На тачке приехали. Кажется, тут будет жесткая заруба. Их приехало на этот замес слишком много. Я не знал, что с ними делать, поэтому просто пытался за ними проследить в надежде, что кто-то из них отстанет. Но такого не произошло. А уехали они, как вы понимаете, на тот самый остров. Я не знал, зачем они сюда приезжали, но почему-то я думал, что они захотят меня зарейдить. Мне нужно было улучшать мои домики. И все потеряно. Кажется, меня сейчас будут рейдить. На этот раз мне повезло. Они просто сделали круг и уехали обратно на свой остров. Но я все же решил потратить весь скраб, который у меня был на изучение. Блин, может молотовы изучить? До них далеко идти. Дерево мне надо. Фармить мне, естественно, нечем. Но ничего, я ему устрою сладкую жизнь, как только у меня появится нормальное оружие, лестницы и дом на их острове. Да, планы были грандиозные. Mm -hmm. Офигеть, тут 9 листовых металлов. Ему можно пойти переработать. Корпуса на берду оставим. Верт сбивают. И надеюсь, его собьют в воде. Что-то его прям очень сильно сбивают. Его сбили. И он упал еще на воде. Я, конечно, попытался ёнькнуть вертолет, но ящики упали к ним за забор. Сегодня они очень нагло пишут, а завтра я буду жить на их острове, и мы посмотрим, кто будет нагло писать в чат. Просто в чатике, кто будет смеяться, мы с ними поиграем еще. Наконец-то я добрался до маяка и смог переработать все компонентики. Мне нужен был скраб и металл. Дома у них жирные И они бегают у себя на территории Без страха, что их кто-то убьет Скоро у них появится страх Кстати говоря Уже буквально через полчаса Я научился запрыгивать в свой антирейдовый дом Так, он спит, окей Что мы делаем? Мы делаем второй верстак Там кто-то стреляет том самом мне бы пригодился. Услышав звуки стрельбы, я выдвинулся прямиком за ними. Мне нужно было выбить как можно больше оружия, чтобы воевать с клановыми игроками, которые жили на острове. О, один с пэшкой. Пэшка, болт. Чего? Их уже не трое, их уже четверо. Я был как агент 007. Выходить напрямую лоб в лоб против троих игроков было очень опасно. Поэтому мне нужно было действовать максимально по тактике. Я старался ловить тех, кто отделялся от группы. Понятно, они шли за поездом. Вопросов не имею. НИФИГА! Тут происходило что-то странное. В одном квадрате была война трех отрядов, которые просто друг друга попереубивали. А я добил остатки. И такой исход меня тоже устраивал, ведь я выбил практически строчку пушек. А ведь если бы они нашли поезд... Я бы их не догнал. Короче говоря, сегодня, по ощущениям, все карты были на моей стороне. Пока я сражался со всеми игроками, которые жили неподалеку, мой новый друг продолжал спать. И вы не подумайте, он не был бесполезным. Он служил мне идеальным ящиком. Лежачий ящик сохрани, пожалуйста, пока я дерево в карману. Бензопила есть, нифига. Вот эта пушка. Пять сочель Также, пока у меня были молотовые, я решил повыжигать дома соседей. И тем самым заработать легкие ресурсы. Уф, сейчас будет окуп, я чувствую. Чувствую запах окупа. Демс! Уф. Это окуп! К моему домику все чаще и чаще приезжали островитяне. И мне явно с этим нужно было что-то делать. Кажется я умру. Я полностью убил двоих, у меня был шанс вернуться сюда снова. убил нафиг! О! Кажется, они придут меня рейдить. Мне нужно что-то делать с домом. Они под домом у меня. Уже сейчас было понятно, что мой домик точно кто-нибудь зарейдит. Либо это сделают островитяне, либо челики, которые жили у меня на болоте. И тогда в моей голове появился гениальный план. Я решил заслать им своего собственного агента, который фармил бы для них ресурсы и говорил мне инфу. Для этого я попросил зайти Рила в игру. Оставалось только реализовать эту схему. Но для начала из этого домика мне нужно было перенести все ресурсы в другой. Жалко, что они узнали, где я живу. Очень жалко. Офигеть, у меня есть теперь болтовка с 4Х. Сюда. Этот дом вообще нельзя палить сейчас. Когда я все засейвил, я был успокоен. Можно было приступать к той идее. Сейчас я должен максимально блефовать и показывать, что тот дом мой. Но этот дом мне надо улучшить, прежде чем это делать. Иначе меня тоже бахнут здесь. Пока Илюха заходил на сервер и пытался до меня добежать, я занимался фармом. Мне нужно было укрепить защиту своего основного домика. Ты строишь дом? Нет. Они рейд-кибитку строят или что? Да. Серьезно? Блиц. По-моему, он с той деревни. Наконец, у меня появился камень, и я полностью укрепил защиту своего домика в скале. И сейчас можно было действовать. Как только Рил зашел на сервер, я назвал ему координаты, где находится этот домик на болотах. И он начал свои грязные делишки. Эй, могу... Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. У тебя есть изучение на этом поган. сервере? Да, я не знаю, я буквально ну, там, есть. не знаю, минут 30 назад зашел. Я могу тебе там, не знаю, ресурсы какие-то подгонять. Я просто Кирочку только убил буквально. Ну, типа, ты мне можешь дать что-нибудь, жалко, ты сможешь ли доруб скрафтить, допустим, за это? Да, я сейчас вынесу. Они подходили, Спасибо. тут может, работать. Да, хорошо, я не собирался. Слышишь? Mm? На болоте русские живут. Да? Mm? там наш что-то но сейчас он выйдет мне гадаю даст хайден сейчас тебе скажу у меня хайден по-любому спасибо мужик что он конкретно в зеленку это лезвие надо было найти что-то но у нас хватает рейсов вот как раз железо надо Понял, а касательно острова вам они не угрожают? А, острова, которые АА-5? Ну, АА-6? Mm, да, да, да. Ну как, мы пару раз с ними файтились, но именно с двумя телами, вся тима их не приходила. Посмотри. А, так, где-то на 250, на 260 Типуля живет. Смотри, аккуратненько, он там уже заряженный, с МП-5 ходит. Там такой полубомжик. Можешь как бы построиться? Будем друг другу помогать, в принципе. Да уж. Жаль, что эти ребята не знали, что Илюха мой агент. И вы не представляете, какая это имба знать то, чем занимаются ваши противники. Ух, хорошо пошла. Ну как-то мало хэпа. Кстати говоря, машинку островитян я полностью разбил и забрал оттуда топовые детальки. Ух, детальки топовые. Пока у меня была информация, и я видел, где они находятся, я мог спокойно бегать по всем окрестностям и фармить камушки, понимая, что никто в спину ко мне не зайдет. Время было уже позднее. Я собирался немного улучшить все мои домики и пойти отдыхать. По пути на фарме я встречаю какого-то бомжика, который пытается отстроить свой домик. Судя по его топовой постройке и безобидным глазам, он был человеком, обучающимся выживать. She looks like very beautiful, my friend. Hmm. С собой у меня было чуток камня, который я мог потратить на улучшение его крепости. I think you need this one. Uh, craft wooden door for this. Ну вы ж меня знаете, просто пройти мимо такого игрока я не мог. Я помог ему справиться с бытовыми проблемами, и с чистой душой и спокойной совестью покинул его домик. На этот вечер у меня было еще очень много дел. Как минимум, мне нужно было улучшить свой домик в скале. Так, ну слышишь? М? Один на Y3, Y4, они из дома выбежали. Они бегут, они приблизительно вот сейчас. Один прямо на берегу практически. Понял. Подожди, а ты там прям живешь? А, так слышай, один прямо на твоем доме находится сейчас. Он, вероятно, крадется. Вообще лучше из дома не выходи. Мне нельзя было полить этот домик в скале. Потому что эти ребята сверху должны были знать, что я живу именно в том домике, который они уже рейдили. Поэтому, благодаря информации Илюхе, я смог спокойно в сейве отстраивать свою крепость. Его друг на маяке. Перерабатываешься? Угу. Да, это все звучало заманчиво. Я мог их без особого труда поймать с компонентами на маяке. Что? А что он тут в кустах сидел, я не понял. Буловой в кустах нафиг. Все это выглядело примерно так. На моем втором мониторе был экран Илюхи, где я видел полностью передвижение моих соседей. Они даже и не догадывались, что бомжары в их зеленке мой агент. Как-то раз я даже сказал Илюхе, чтобы он попробовал уговорить их на рейд моего домика. Так что мне фармить серу или не надо типа мы сегодня не будем. Я просто даже не знаю где его дом толком. Сегодня, скорее всего, нет. можешь себе попробовать. Но они, конечно же, ему вежливо отказали. Рейдить они в онлайне меня не собирались. В этот же день от Илюхи я получил информацию, что они идут отдыхать и зайдут только рано утром. У меня появилось время, чтобы переплавить свой металльчик А так как у меня было мало печек и времени на это ушло бы много, мне пришлось воспользоваться территорией клановых игроков, которые сладко спали. Дом-дыра, уникальная разработка. Да уж, знали бы вы, каких большие печки ускорили процесс переплавки металла. Это был просто кайф. Тем же временем домик в скале я крепко укрепил. И перенес в него все основные ресурсики. И потратил скраб на изучение гаражки. Так закончился мой первый день выживания. Следующий день меня встретил двоякими новостями. Мой домик в скале был по-прежнему цел. И это были хорошие новости. А вот в прежний домик все-таки зарейдили. Ха! Понял. Вопросов не имею. Зачем они ставили лестницу, если сюда можно просто запрыгнуть? Думаю, вы и сами догадываетесь, кто меня зарейдил. Но меня они пока что волновали в последнюю очередь. Я хотел разведать обстановку на острове. И в какой-то момент, пробегая по их мостику, я осознал простую истину. Я все это время придумывал, как попасть к ним за забор, когда можно было просто подойти к ним поближе, и индикатор сам откроет ворота. Серьезно? К ним даже перепрыгивать не надо? У них детектор стоит, который срабатывает даже на меня. К ним даже перепрыгивать не надо получается. Они продолжали заниматься островом и во все активничали. Они чувствовали себя в безопасности. Я, наверное, не смогу отсюда убежать. Теперь я с ники геймер. Сейчас надо смолстэшек спрятать. Там будем смотреть уже. Мне интересно, а бункер в пещере-то закрыли? Кто это? Эпик. Гаражка закрыта, значит, хозяин все-таки онлайн онлайнит. Или их бахнули вообще? Тут он бы как нет. И тут бахнули. Серьезно? Эта пещера настолько слабая была. Если я бахну здесь, вот эту штуку я смогу застроить пещеру. Эту. Забрать ее себе. А пещера это что? Правильно, это имба. Короче говоря, идеи у меня были грандиозные. Но сейчас у меня появилась другая проблема. Как мне выбраться из этой пещеры, когда меня полностью окружили? Клан Билдер, да. Это все-таки были они. Вы же помните, что на этом островке я припрятал свой смолстэшик. У меня был шанс встретить их снова. Нифига, нифига себе, нифига себе, ха, ха-ха, сюда пулемет. Я под такой шикарный рассвет иду домой сейвить пулеметик. Знаете, именно в этот момент я полностью обрел осознание того, что они совершенно никого не боятся на своем острове. Потому что если бы они боялись, они бы явно не бегали с пулеметом. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Но мне, очевидно, нужны шприцы. Три к патронов на пулик. Короче, я знаю, что мне нужно. Мне нужен домик на их острове. Вообще можно бахнуть у них пещеру, но пещеру потом надо бахать. Ну тут очень много места, где можно построить дом. Hello, my sweetie. Эй, hey. эй, hey, my friend. Как бы я не пытался поговорить с жителем острова, он явно был настолько расстроен, что даже отвечать мне не стал. Но я появился на этом острове, чтобы найти место, где бы я построил свой антирейдовый домик. Ну тут можно прям вообще такой нифиговый дом построить. Мне вот интересно, ну ворота же это по-любому не их. Скорее всего, это они рейдили пещеру. Тут коптер, тут тачки. Это их пещера, походу. И чем больше я бегал по этому острову, тем больше находил интересных монументов, которые в теории можно было с легкостью зарейдить. Также я раскидывал у куда я ныкал оружие, чтобы можно было в любой момент дать им отпор. All I say, ooh, I'm как вы знаете, у меня с деревом всегда были большие проблемы. Да и лучшего дровосека в этом вайпе со мной не было. Приходилось фармить все своими ручками. Хорошо, что у меня наконец-то появилась бензопила. И она экономила очень много времени. Каждая минута и ресурсов у меня становилось все больше и больше. Я готовился к тому, чтобы построить свой домик на их острове. И дабы особо не привлекать их внимание, я решил запрыгнуть на этот остров с другого конца территории, через пристройку. И практически моментально я начинаю отстраивать свой домик в шикарном месте под деревом. Я был уверен, что сразу меня здесь не обнаружат. После всего этого я стал дозорным острова и следил за каждым малейшим движением. Бежал он в ту сторону. Возможно, он вернется оттуда. Но все равно он пойдет сюда. Блин, а не знаю, что теперь я здесь. Это проблемка. Но как бы часто я здесь не находился, меня очень сильно смущала эта лестница в облака. Согласитесь, выглядит она нереально клево. И смотря на нее, я представлял, как я заберусь к ним на территорию и разобью ее полностью. О, я бревно. Да, обычно такое говорят. Де... <как> ну вы поняли. Следил я, значит, за ними и увидел лодку, которая двигалась прямиком в направлении моего домика. А у меня была болтовочка, которую я мог использовать. Man, do you have uh, 100 scrap metal? I don't have, my friend. What is your name, my friend? My friend is Krill. I'm I'm your neighbor. Where you live? You live да. Yeah, yeah, yeah. my... Ты один играешь? А. Ты русский? Да нет. Я не один играю. Я все думал, чья это лодочная? Думал, что это построились ребята, которые жили надо мной. Но оказалось, что это были просто залетные ребятки. Ну добавь, раз соседи. Я я я, я просто это мы короче живем на G глянь, вот там вот где. А, нифига, понял угу. Жизнь снизу карты их не устраивала Их постоянно рейдили И они решили переехать повыше Но я был даже такому рад У меня наконец-то появились союзники Спустя 5 минут я вернулся на этот остров Где вовсю бегали хозяева этой территории Сюда Ha-ha-ha! <laughs> I love this island! Oh, oh, Roof Camper You are в этот же момент я нахожу полезную информацию для меня. Я замечаю то, что на их территории уже нету турелей. То есть мне нужна была лестница. Скрафтив парочку, я забегаю к ним на территорию как ни в чем не бывало. Ведь они сделали умные вороты и даже не догадывались, что они работают таким способом. Самая жесткая и непроходимая территория за всю историю растут. Уля-ля. Турели здесь нет, и вообще лута никакого нет. Опа! Короче говоря, ресурсы, судя по всему, после выхода они полностью убирают, так же, как и турели. Но я попал сюда не зря, я просто мечтал подняться по этой лестнице. Я со вчерашнего дня хотел сюда залезть. И вы посмотрите, какой же прекрасный вид отсюда открывался. Okay. Ну остров у них, конечно, не очень сильный. Раз домик, два домик... И вон топ походу, мейн. Я понял, что сюда я могу спокойно забраться и купить у них чай в магазине. Тем более, выбраться отсюда я мог проще простого. Просто прыгнуть в воду. Поэтому я сгонял домой и взял немного серки. Вернулся к ним, купил чай и отправился заниматься своими делами. Пока остров спал, я должен был расширить свою территорию. Летим домой. Формить дерево. Много дерева. И из вышесказанного было понятно, куда я первым делом отправлюсь, не так ли? Люблю дерево фармить. Очень я люблю фармить дерево. Кайф. Пофармил чуть-чуть чисто, немножечко с чайным деревцем поформил. Как говорил мой брат, лучше зафармить один раз и много, чем немного фармить, но много. Игра слов. Но кто понял, тот понял. Мои владения постепенно расширялись. Я даже добавил большую печку и построил НПЗшку. А было бы прикольно, если можно было. Все, проблемы с металлом и проблемы с топливом закончены. Кайф. Остается пойти зарейдить пещеру и ее застроить хорошенько. Планы у меня были грандиозные. Я даже занялся плотным фармом и нафармил побольше серки. В какой-то момент мы с соседями даже решили попытаться залутать карга. Справа, справа. Но оно уже было занято островитянами. И тогда я принимаю решение дождаться, когда же они приплывут со всеми компонентами. Перехватить их было проще простого. Тем более, я знал, куда принесет все ресурсы Хейден. И вот я уже на их острове стою и высматриваю, когда же они приплывут домой. И вдруг случается непоправимое. Меня выкидывает с сервера. Алло? Вначале я подумал, что у меня всего лишь отключился интернет. Но, как оказалось после, меня просто забанили. Что?! Меня забанили. В это время Рил был на сервере, и он услышал взрывы в стороне моего дома. Островитяне после того, как меня забанило, моментально начали рейдить мои домики. О, у них же тачка А ты их снова вот здесь лево, да? Наверное, да. Целых три часа я выяснял обстоятельства, за что я получил бан. И все это время мы пытались решить этот вопрос администраторами. Офиге, бой, меня разбанили, меня разбанили. Можно дальше делать грязь на сервере. Ха -ха -ха. жесть, я просто три часа ждал. Но на этом все чудеса не закончились. Как только я зашел на сервер, я увидел то, что мой основной домик был зарейжен. Офигеть, просто ливнул и мой дом уже зарежен. А у меня тут гаражка была открыта, у меня больше нет оружия. И мой домик на острове был тоже зарейжен. Но это был еще не конец. Это было только начало. У меня оставалась последняя надежда. Я хватаю одну из последних своих берданок и возвращаюсь к ним на остров. Я должен был восстановить справедливость. И тут сейчас начнется реально жесть. Изи Сюда болт Наказаны у меня есть теперь болт, и я знаю, что я сделаю. У меня осталась последняя надежда. Хорошо, что этот дом у меня все-таки был. Это их большая ошибка, то, что они подарили мне болт с 16х с прицелом. С чего начать? У меня ресурсов вообще нет. И компонентов ничего нет знаю, с чего мне теперь начинать опять. Будучи бомжом, я должен был проделать снова этот путь. Путь от нуля до короля. Мне нужны были ресурсы, нужен был второй верстак и нужна была сера, так как сачельку я все-таки умудрился до этого изучить. Расстраиваться было слишком рано. У меня были грандиозные планы. Тем же временем островитяне к нам частенько приходили и убивали моих соседей. Хорошо, что заряженные дома они, в принципе, не застраивали. Поэтому я смог восстановить большую печку. Возле моего дома началось немыслимое. Оказывается, мои соседи переносили куда-то ресурсы. Они не хотели здесь жить после того, как меня выселили. И тут их в воде убивают островитяне на переносе. Нарова, ты тут? Да, я щас поеду типа искать, который убил. Сейчас вернусь. Подбери по-братски. Подбери по-братски. Ты нашел его что-ли? <звы> <звы> да, я его нашел, я его нашел. Он, он вниз дропал, сейчас я за ластами схожу, я подберу все. И... Стой, давай, может, ты просто сплаваешь, стой. А я законтрю здесь. Пока мой сосед плавал за ластами, я вижу, как по мосту бежит и резко ныряет в воду чувак с острова. Он явно хотел забрать ресурсы, которые выкинул. А вслед за ним выбежал еще и два охранника, которые бежали по берегу. Один снизу, так быстрее, я... быстрее, Шо быстрее мне Скидывать нечего На берегу, да, один Ты убил кого-то? Да, одного убил, но я умру Я поплыву отсюда Одно хп я падаю Упал. Сейчас вернусь сюда, я, я отхилюсь и вернусь. На последних секундах я каким-то чудом успеваю забраться на бочке и захили со шприцами. Игра как будто была на моей стороне. Под водой я нашел еще какую-то тонну ресурсов, МВК и различные компоненты. Я понимал, что скоро он вернется сюда с гарпуном. Мне нужно было отсюда как можно скорее уплывать. Лодку угнали, да пофиг мне. Да, каким-то мистическим образом мне удается от них сбежать и засейвить все, что я наворовал. На этом островитяне сдаваться не собирались. Они сели под дверью у моих соседей и начали их кошмарить. И тогда я пришел к ним на помощь. какой-то они сейчас верт будут сбивать гг он к ним на территорию упал я понимал что шансов отбить этот вертолет у меня мало но все равно стоило попытаться После такого небольшого поражения, я понимаю, что мне срочно нужен домик на их острове, потому что первый мой домик не прожил и двух часов, На этот раз скрывать его местоположение я не собирался, я отстроился впритык к ним. Ну вот, сейчас я тут домик построю, а там посмотрим. Пускай приходят меня рейдить. Домик стоял на самом верху горы, то есть они бы его 100% заметили. А в будущем я хотел провести умные турели. Потом я даже попытался сжечь у них ворота, но пяти их мне не хватило. А мой агент продолжал наблюдать за болотными жителями. Когда они только приходили на переработку, я сразу об этом знал. Он опять на маяке. 400 скрапа сюда. Естественно, домик на острове я должен был сделать очень крепким, чтобы его не зарейдили за 4 ракеты. Тем временем островитяне куда-то пропали. Скорее всего, они отошли от компьютеров, но они не знали, что будет, когда они вернутся. Также я изучил всю электронику. Тем же временем, агент Риу продолжал втираться в доверие моих соседей болотных, И у него это получалось очень даже неплохо. Они начали фармить вместе камушки. Это ты сейчас бежишь э, в синем хазике под скалой? Я не знаю, мы сейчас на речке с ним. Сейчас должны пересечься. А, ну да, тут походу ты. Ну ладно, так уж и быть, не буду вас убивать. Спасибо, Виу. Я. я продолжал копать серку. Она была мне нужна для того, чтобы взорвать у них ферму, где смог бы получить чайные листья. В зиме на меня постоянно кто-то нападал, но я умудрялся давать им отпор. Ночь сменял день, а день сменял ночь. Я стоял все это время на крафте, очень было весело. Зачелки я готовил на то, чтобы взорвать шкаф в пещере, но оказывается, пещера уже полностью сгнила и ресурсов в ней не было. Скорее всего, сам остров намекал на то, что нам не стоит рейдить пещеру и позволил нам выбрать новую цель. И тогда я понял, что хочу взорвать у них ферму. И в один прекрасный момент, когда я очередной раз проходил эти ворота, хозяин территории меня спалил. Man, how does... What? How do you do that, они не знали, что у них ворота открываются, слышишь? А, кек! Опа, у меня враг. Я донесся чели! за Тут есть чел в антираде, я видел, как он за мной шел. Только я не вижу его. Что? Да это бред! Слышь? Что? Это бред! Он в антираде топал, ты слышал это? Да, я слышал, слышал. Он топал в антираде, я его убил. А он голый. Короче говоря, здесь происходила какая-то мистика. Я постоянно слышал шаги в антираде, а убивая этих ребят, я его не находил. Тем временем наступила ночь, и это было самое подходящее время, чтобы начинать наши коварные делишки. Он написал в чате, что его не волнует, что тут происходит, типа, и он не хочет стреляться, потому что он ест. Ну вот сейчас он поест, когда мы ему ферму бахнем. Смотри, их тут много. Должно быть. Я не знаю, по дверям пойдем? Я думал, по стенкам, но... Там будет тачка в стенке. Сачели у нас было не так много, как хотелось бы. Но мы пошли делать оу in Мы рассчитывали в этой ферме найти чай на руду. Так, а где он преимущественно? Он тут спаунится или нет? А я не знаю. Он... Рандом. Понял. Ну, стой. Не в открытой местности, а вот возле печи. да да да да да, да, да. он заспанулся тут крыша да она издевается или что о мужик последняя угу. Контри, аккуратно он может справа и слева убить тебя <связать> готов подходи давай Пуш пойдем <связать> убил хорош ой ой ой ой -ой -ой -ой. Нет. ой ой ой ой ой ой ой мужик тут есть чай да тут еще чай Стоп, мы можем добавить сюда новый пароль на тачку. Забирай все. Я дерево стакаю. Ты что пугаешь-то? Убил типа. Относи, относи, относи. Все, я побежал. Могут типы быть. Короче, нельзя дать, чтобы они застроились. Болт. Болта отстреливают. Отнесешь? Конечно. Давай, убегай. Я тут пока крою. Стоп, металл просто принеси сюда. Изи. Я в тачку сел. Тачка пустая. Беги, беги, беги. Тебя с болта могут убить. Да-да-да. Ау. Внутрь сбегай. И там первый ящик летает. А Обегай, короче, через воду далеко. Я контрю пока. Вот это Одна бобовка металла. 20, на? Давай. Это 10 бобовок почти выйдет. О, отстрел проснулся. ГГ, тут еще гаражки. Угу. Тут еще гаражки, это ГГ. Можно попробовать потолки выбить, но это дерево нужно. Чисто копия крафтить и. У дамагать. нас очень много дерева. Он префом вышел. Странный тип. Хильси. Вижу его. Он в окне стоит. Голова ему. Убил. Голова ему. На, держи, относи домой. Пока Илюха бегал до домика за деревом, я должен был защитить эти двери. Мы хотели пробурить у них потолки. Убил одного, второго убил, хорош. а потом начался самый интересный контент. Мы начали долбить потолки, когда хозяева бегали в онлайне и пытались нас убить. Всем рекомендую таким заниматься во время рейда. Я в тачку со своим паролем все скину. Come here, my little d***y. Come here. Come here. Hey, man. Hey. Man. What do you want? Distance. What did I do to you? You? What did I do to you? You raped me yesterday when I banned it. No? Yes, I know it's you. You, Not me, liar. <laughs> Not me, my friend. You liar, friend. you and your friend. Нет, я не имею ничего. Лист, you show me you 50 times better than me. What do you want? I want your island. Your friend Epic raid my base yesterday. Три, два, один. О, плантация. О, буст. Блин, ну они пустые пока что. Надо свою ферму делать, слышишь? У меня самые топовые клоны на синюю и желтую ягоду. Может им все разбить еще здесь на ферме? Давай, выходи, погнали. Сейчас еще с тачки все заберу. Я бы у них еще все разбил здесь. И Люха меня уговаривал остановиться и просто уйти с этой фермы. Потому что мы уже все забрали. Но мой внутренний паразит говорил о другом. Я должен был разбить все, что у них было. Как минимум, я хотел у них взорвать машины, чтобы на них они больше не приезжали И не кошмарили моих бедных соседей Ну и прежде чем я добью эту машину, вы должны пристегнуть ремни И обязательно присесть, чтобы не упасть в обморок Потому что такого поворота сюжета вы в своей жизни, наверное, никогда не видели Да что уж говорить, и я такого никогда не видел Блин, ну это как стенку долбить Готов. О! О! О! Смотри! Смотри! Что? Смотри, что? что? Мужик, что, что это такое? Что это такое? Ха-ха-ха! Бежим! Бежим! Беги. Бежим! Бежим! Бежим! Мужик, с ней что? Что это? Они сейвили ракеты, как я сейвил! Я не верю! Это постанова, мужик. Это постаново, мужик! Что? Я не верю! Что это, Люка? Ты понимаешь, что можно было просто выйти и убежать дальше, там что делать! А почему они сейвили? Ракеты в ящик сюда, ящик на выход. Что это Илья нафиг? Что я такого в жизни не видел? Я думал там опять пусто будет, там говно будет. Илья, что это? Идем дорейживать нафиг их базу. Просто идем, идем дорейживать, чтобы они знали, что у нас ракеты теперь есть. И вы просто вспомните слова того паренька, который приходил и говорил, что у него уже больше ничего нет. А теперь мы нашли их ракеты и дальше рейдим их территорию. Вы представляете, в каком они были шоке? Тут перстак. открыто. О! Так... Болтик. Mm -hmm. Тут сера была. Найс. Nice. Тут дерево... Ми... Тут серый миллиард нафиг! Забирай. Тут третий верс, тут еще миллиард серы. Бери-беги, бери-беги! Надо шкаф вбахнуть и просто застроить обратно себе его. печку мы полностью застроили и поставили сюда свой шкаф. Я до сих пор не верю в то, что случилось на этом острове, но это были действительно чудеса. Вы просто посмотрите на количество ресурсов, которые у них лежало в одной печке, и вспомните ракеты, которые мы достали с машины с помощью копий. Я, честно, впервые за 18 тысяч часов такое встречаю, но забегая немного вперед, я хотел бы вам сказать, что это был далеко не конец. Он заходит, смотрит, а там в тачке ракет нет! И вот мы уже спокойно забиваемся ресурсами, думая, что они ливнули с этого острова. Но не тут-то было. Они продолжали отбивать свою территорию до конца. Я вижу его. Меня контрят! А блин! Ой, какой их тут жоп... двое, мужик! Я быстро появляюсь дома, хватаю первую попавшуюся берданку и бегу на камбэк, потому что там было очень много серы. Одного убил. Второго убил! Хорош! Easy easy, man! Я naked, exactly my boy. Ты где? Я бегу от своего дома, у меня за я пол там 250 секунд. Я нашел пулик, я буду контрить. Я хватаю пулемет и принимаю решение отбежать от этих тел подальше, чтобы законтрить их ворота. Я должен был дождаться Илюху любой ценой. И как вы думаете, что будет дальше? Мы отобьемся от них и спокойно убежим со всеми ресурсами? А, вы бы знали, как вы сильно ошибаетесь. Ничего так просто в моих роликах не бывает. Когда они поняли, что все ракеты мы забрали, и что они с нами не справляются, они вызывают огромный клан, который приходит сюда всей своей пачкой. Вижу врага, двое, я в говне, брат. Тут семь человек, брат! 7! Чина Бомбина, это кто такой вообще? Может они на помощь позвали, блин? Я не знаю. Осознавая тот факт, что они скорее всего пришли рейдить нашу кибитку с ракетами, я принимаю самое рисковое и гениальное решение. Надо ракеты брать и уходить под воду. Там есть куча отхода, нет? Тихо. Как нам отсюда выйти? Бот рейдить, мне кажется, они же по стене стреляют. Да, они по стенкам стреляют. Идем показывают, что сейчас рейдит. Как отсюда уйти? Патрон нема. Тебе нужно выбегать голым просто, и мы сейчас побежим отсюда. У нас ракет нет. Базуки нет угу. Они бегали вокруг нашего домика И мы не понимали, как мы отсюда убежим Но Раст был на нашей стороне Начинало темнеть Они нашу печку ройдут? Походу Быстрей, быстрей, быстрей Наверх просто и... Есть берданка? Да, у меня а. Выбегай через эту дверь Боже! Нет никого? Я не вижу. Они рейдят печку вроде. Один на входе. На, на, на входе, каком на входе? На КПП. Мы уходим просто! Зачем ты в них стреляешь? Уходи, уходи, уходи. Я ухожу с ракетами с сишками. Давай, давай, давай. Я сейчас Сишку, короче, вешаю на дверь, на забор. Добиваю ее и сваливаю. Я пытаюсь свалить. Я надеюсь, одной Сишки хватает, иначе бега. Хватило одной. Я ухожу. Я ушел с ракетами. Хорош. Но еще не до конца. Рано радоваться. Две строки ракет у меня. И именно в тот момент, когда я уже переплывал эту речку, они начинают рейдить наши двери. Но они не знали, то, что ракеты все были у меня. Ха-ха-ха! И вы, наверное, представить себе не можете, как же страшно было бегать с таким количеством ракет. Но я был просто обязан их засейвить. И как только я открываю дверь в свой домик, напряжение спадает. Я понимаю, что мы смогли их переиграть по всем направлениям. Я дома! Я дома с ракетами! Это был самый страшный перенос моей жизни, потому что, ну, бежать далеко было. Этим же временем я скидываю все честно наворованные ракетки и возвращаюсь на остров, где как раз-таки они начинают рейд нашей кибитки. Только не собака, пожалуйста. Нас Рейд рейдят. is coming, да. По дверям идут. Ставь, ставь, ставь стенки, ставь стенки. Я ставлю, ставлю. Слышь, я могу попробовать их с базуки бахнуть. Только байте их, байте, байте. Они рейдят, да? Ставь стенки. Они восстановили дом. Печку. Они ничего не забрали! Лол! Я могу это подсейвить, весь лут. Пробуй. Я серу спрятал. Хорош. Попробуй с пулика их убить. Но их там слишком много, там даже подойти сложно. Я бы уже катанрил. У нас металл, да, потолки? Да, они райдят только из Не, их там прям вообще, тьма, их там человек пять Я застраиваюсь Чувак! Я троих убил! Ходите мне! Четверых! Пятерых! Пятерых! Выходи! Выходи! Выходи из двери! Выходи из двери! Не поднимают друг друга! Выходи, добивай последних! Я закрыл гаражку! Быстрее! Помоги! Держи! Давай, давай, давай! Есть елки Нет! Там еще есть! Я минус! Их очень много! Тут кола... Залез голый! Голый! Еще залез залутанный! Oh Четверо наверху? Да! Один спиной стоит! Катаро... Катаро... Патронов нет, Катаро... на спас, я бы всех убил! Держись до последнего! Я где могу ставлю стенки, короче, пофиг! Давай, давай, давай! Если у тебя в шкафу есть чуть-чуть металла, ты можешь зарем, заремать шкаф наверху. Он зарядил, он зарядил 30 хп, брат! Давай! Я застроил потолок. Сюда! Сюда! Нас просто переполняли эмоции. И на таком драйве мы должны были вывозить этот остров. Терять мне было нечего. Поэтому я решил провернуть ровно то же самое в надежде, что кто-нибудь упадет вниз. Но, к сожалению, моя идея не сработала. И тогда я спавнюсь дома, хватаю спас и возвращаюсь на этот остров снова. У меня было желание оставить наш домик. Я авторизовался в шкафу. Хорош. Они идут ко мне. Блин, я убил троих опять. Двоих точнее убил. И там еще один остался. Я на нашел коллаж. Еще одного убил! Еще убил! Бро, я всех убил. Я обойду пока дуру в заборе. Еще одного убил! У меня опять ракеты! Уходи, просто уходи, умоляю. Не могу. Но уходить отсюда я явно не собирался. У меня было желание засоевить все, что я с них выбил. Снизу есть э, дерево, по-моему. Посмотри. Слышишь? Мы засейвили опять что? Да уж, такого напряжения я давно не испытывал. После того, как мы их полностью переиграли, островитяне начали бегать возле нашего дома и рассказывать какие-то истории. See? See you <laughs> Он тут, это респектабельно. поднимется. 2, 3, 4, 5. Мэн, фу, ммм. У работа, После чего наступает ночь, и островитяне перестают бегать на этом острове. Они просто боятся выйти со своих территорий. Но у нас с Илюхой остаются ракеты после антирейда, которые мы решаемся потратить на гараж. Нам нужна была машинка. А так как в их гараже не было подъемника и машины были закрыты, нам нужно было отстроить собственный подъемник, чтобы снять с них кодовые замки. То, что надо ну а дальше нас ждало самое веселое занятие толкать тачки до подъемника поверьте мне это не так просто как кажется потому что развернуть вы их просто не можете мы вначале дотолкали маленькую машинку поменяли на ней пароли и маленькой машинкой уже попытались протолкать другую но к сожалению в этой игре это так не работает пришлось все делать своими ручками не, не работает ее только надо докатить туда мне кажется она потом сама туда встанет. Ну да, да, да. Тоже факт. Изи. Ну знаете, что печальное? Что в этой машинке столько мы ракет не нашли. Ну, пусто, конечно. Ну пойдет, короче. Сюда можно все накидать и уехать отсюда. У тебя стекло не черное? Нормально. А у меня черное. Я вижу. У меня просто стекло черное. Так, куда едем, брат? Ну, в нашу кибитку сейчас отсюда все заберем. Пока мы собирали все наши ресурсики, кто-то попытался угнать коптер с нашего гаража. А нам нужен был этот коптер. Я не хочу отдавать ему коптер. Hello, what you do, my friend? What you do, man? <laughs> О, картошка! О, 135 топки. Мы оставляем здесь машинку, садимся на коптер и летим в сторону дома. Нам нужны были ракеты, чтобы закончить начатое. И прорейдить все, что мы могли на этом острове. Аккуратно у наших может быть ПВО до этих пацанов. Но я не уверен. Свои, свои, свои, свои, свои, свои. Ах да, перейдем немного к сути болотных жителей. последний день они перестали нам мешать играть и вообще как-то активничать. Илюха мне рассказал то, что у них у каждого всего лишь по 100-150 по часов. И их было всего лишь двое. Ну а вы же знаете меня, я не из тех, кто будет обижать новичков. Но все же, эти ребята пока что не знали то, что я действовал с помощью агента. И то, что я тот самый таксист, которого они хотели зарейдить. Нас ожидало очень много работы. Первоначально мы слетали на аутпост и переработали все компоненты. Нам нужен был третий верстак. А еще мы отстроили новый просторный домик, где поместилось бы все. И печки, и чайные столики. Hello, hello. I don't kill you, brother. Hello, hello. Hello, I see you. What you doing here? А, здорово. Привет. Что ты тут делаешь? Здорово. Здорово, здорово. Метальчик плавишь? Мы тут как бы вдвоем тут одним компом сидим. Да, да, да, метальчик. Да ладно, плавь, мы тебя не будем убивать. Если ты под защитой, пока что. Спасибо. И именно в этот момент мы столкнулись с одной большой проблемой. У нас кончился уголь. Ну хорошо, что у Илюхи были друзья-соседи. Ну как, друзья? Ну вы поняли, да, про кого? Алло, алло, как слышно? Да, мы Отлично. тут еще Сейчас, подожди, да, я разрежу. Заходи. По идее, вроде все отключено сейчас. Заходите. Ну нам столик не делает? Ну вот сюда. Разговаривать с ними мне было нельзя, они бы меня узнали по голосу, а пока мы придерживались своей легенде. Наконец, как у нас появился порох, мы начали крафтить экспу. и тут приходят они. Мы слышим, как по домам у нас бегают минимум три человека, и все они в ботинках. Как распределять вот так? Блин, это, походу, не очень хорошие ребята с фонариками. Нас рейдят. Отойди, отойди, отойди. И тут, во время очередного рейда, во мне просыпается зверь. Я понимаю, что это было слишком глупо и рискованно, но я все-таки решил их выйти и убить. Я с тобой? Это есть Рессон? Нет. Что это? Я не выйду. Таливые типа Еще. Минус три. Хорош. Все, можешь выходить. <свят> а, спасибо, мужик. <свят> Хлеб. Ого! Они нам взрывчатки стак разрывных принесли. О, у него коллаж был. О, еще разрывные, слышишь? Серьезно? Да. Давай в карту приместимся, пожалуйста. Да, давай не, мы сейчас тут докрафтим, нормально. Я сейчас просто отстрелку сделаю. В этом маленьком домике у нас лежали все ресурсы и ракеты. Я понял намек и решил все улучшить в металл и МВК. Есть вероятность, что не хватит металла нам. В конечном итоге у нас получилось чуть больше двух строк ракет. И я думаю, вы догадались, на какой домик мы их потратим. О, нет! У, нас тут, у нас тут открыто а! все было, что? Чувак, коптер. Да Чуть пофиг на не. него? А, да, он же нам нужен. <laughs> а, ГГ, походу, коптер наш. Да я вот тебя о том Его подлечить бы. А, нет, его коптер. Он фуловый. Не, нормас. Нифига себе, какие финты делаем. Скилловый, скелловый. В итоге мы понимаем, что они могут быть потенциально в онлайне. И дабы очередной раз себя не мучить, мы решаемся прорейдить деревянный забор. Бэм. Да они походу по ощущениям, они уже все. Очень огорчены. Минус. А, как Одна так. слева. Одна справа. Слева в решетке. Я не уверен, что я попал. Она минус. Последняя турель. Тут есть нефть. Минус. Ну а в центровину бахаем. Отойди. Ой, у них что-то рушится уже. Эй! Hands up. where are раю! Близко не подходи О, Он спит тут в топ-сете Давай туда бахнем, в МВК дверь Ой-ой-ой, там нормас Там, слушай, нормально справа Ящики очень много Нифига я гаражку бахаю, я вниз спущусь. давай, давай. Хейден, они все, ГГ. Не у понял? У тебя там фоу ящики ящиков очень много. Уф! Уф! Нифига тут компании они не деспавнили, мужик! Неее! Мы должны найти все у них. Тут сишки есть, порох есть. Тут ящик серый. Тут. Просто слышишь, хватай! Хватай, тачку забиваем нафиг, по, -по фулу. Давай, давай, давай, давай. Мне интересно, что там. Смотри, верхний правый, верхний правый и верхний левый, чувак. тут пули ой мы расслабили булки и начали с кайфом переносить весь этот лут, который мы нашли. За 20 ракет, которые мы потратили, мы получили нереальный луку. Картохи целый ящик! Увозим, увозим, увозим это все. Хорошо, что у нас здесь была припаркована машинка, в которую можно было очень много всего сложить. Шкаф мы, кстати говоря, тоже бахнули. Но там уже ничего ценного не было, основная лутовая была вскрыта. Тут много ткани, но шкаф пуст. Ломай шкаф. О, МВКшечка подъехала. Сладко. И только мы собираемся перенести очередную порцию лута, как вдруг убивает Илюху. Меня убили, я ему очень много надамажил. Он внутри, на печке. Он гранату кидает. Долгого ему. Тачку взрывают. Один минус. Там еще один есть? Не знаю. А у меня один стрелял. Так, киянка. МВК. Он открывает двери. Hello. Hello. A base. A мы забрали большинство ценных для нас ресурсов, но да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, What do you think about this wipe? You have a big experience. What do you mean? You kill naked. When I go what? just uh, roam on this uh, your island, you kill me and I am back. And Oh yeah, because your you're on my island. <laughs> yeah, I, I guess so. He just lived on here, so we he added him to the team. Yeah, I guess he's my friend. Just tell me, he leave from the server or what? Oh, yeah, yeah, he's gone, mate. <laughs> he's left. He's gone. Моя команда, практически уничтожила, так что вы можете взять это. Вы все уйдете? Нет, все уйдете из сервера? Нет, нет, не no, сервера, просто... Нет, нет, нет, они просто не хотят играть. Мы с ним очень душевно поговорили друг с другом. И я понял, что в принципе он доброжелательный паренек. Но подумаешь, он зарейдил всего лишь пять моих домов. Ничего страшного. Короче, мы оставили ему его домик. Good luck, my friend. Правда, все основные ресурсы мы оттуда все-таки ёлькнули. Вы посмотрите на количество ресов. И это все самый официальный, который есть сервер. Офигеть, а куда скинуть потатки? После чего с Илюхой мы подумали, что нам нужен отсюда выезд. Поэтому разбили их ворота. И теперь мост для нас был всегда открыт. Проход открыт. Да ну так быстро? Да. Ха-ха-ха! И вы не представляете, сколько нам нужно было вложить труда, чтобы все эти ресурсики перевести домой. На протяжении часа мы занимались грузоперевозками. Нам нужно было докрафтить ракеты. Воду только не наед. Естественно, хранить такие ресурсики в доме было очень опасно, поэтому наш дом превратился в металлическую крепость. Также мы с Илюхой сбили вертолет, который пролетал прямо возле нас. Он упал в сейф зону, где его залутали бомжары. Но нам удалось договориться с ними, чтобы они отдали нам Сишки, а пулеметы оставили себе. Два пулика? Два пулика сверта. Сишки. Мы вас отпустим за сишки и ракеты, чуваки. Потому что отсюда вы с сишками и пуликами не выйдете. Опа. О, спасибо. Все, остальное а можешь себе забрать, нам осталось. Пулек есть один на Не, оставь, оставь, нам не нужно. Спасибо. Все кланы на этом сервере знали, где живут два самых обезбашенных игрока. И мы рассчитывали, что нас кто-нибудь придет рейдить в онлайне. Поэтому отстроили даже небольшую отстрелку, чтобы мы могли дефаться. А сейчас я покажу вам самую главную нашу цель. Ну после того, как мы зарейдим остров. Помните тот клан, который им помогал? Который рейдил нашу кибитку? Так вот, мы знали, где они живут. И судя по силуэту, вы можете догадаться, что там стоит, но когда наступит рассвет, вы поймете масштабы. Mm. ну в целом, выглядит реалистично рейд их базы. Пойти всего раз слой, потом вот этот слой по дверям пойти и центровина, все. Да уж, все это кажется слишком просто. Если не брать во внимание огромное количество турелей, которое стоит за каждым из этих слоев. И то, что эти китайцы онлайн онлайнят 24 на 7. Блин. Мы с Илюхой даже нашли слабое место как на есть? их территории, где смогли поставить свой шкаф. Я поставил шкаф. Ты его не убил? Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой на месте. Подъезжай. Я вам веду тебя. Лутай его шматки. Payback. Они были настолько безумны, что пытались меня выкурить из-под забора ракетами. Но мы, пожалуй, вернемся к острову. Скраб, который у нас был, я полностью потратил на изучение взрывчатки. Потом я появился в домике на острове и решил снова заглянуть в пещерку. Мне было интересно, застроили они ее или нет. Пещера. Одна фу, а другая как бы гниет. И когда я увидел, что здесь стоит МВК-стенка, я подумал, что туда можно спрыгнуть с помощью ведра. И сейчас, скорее всего, для вас я сделаю небольшое открытие. Потому что меня это реально удивило. Надо отъесться полностью, у нас тут картоха есть. Тогда будет шанс встать. Стоп, а если отчаянно макс ХП выпью? Я умру? Мне кажется, да. Вот, э, я не знаю, кстати. Я разу так не проиграл. Как вы поняли, я выпил чай на максимальное хп. То есть у меня было не 100, а 120. И мне было интересно, умру ли я, если я прыгну в ведро вниз. Или выживу. Ждем 100 хп, 120 хп. Чего? Это работает нафиг? Блин, тут все застроен. Но ну, с этой стороны будет дешевле рейдить. Тащи, слышишь, сюда с... ракеты? О! Вот это мне нравится. О, там открыто все, я вижу. Все, Илья, прыгай, я тебя поднимаю ведро. Нет. Неет, она сила меня! Ты куда, Илья? Тебе вниз надо, а не наверх, коло. Илья, нет нее О, доставка ракет! Эй блин! Бери, о, -о, -о. <плёв> Кажется я зарейдил что-то пустое. А нафиг им тогда эта пещера нужна, я не пойму? Может у них в шкафу что-то есть? <плёв> Офигеть. Вот ради этого я рейдил, да. Короче говоря, пещера была пустая, но мы должны были убедиться, что они в ней ничего не хранят. И вот на этом острове у нас остается последняя цель. Домик того челика, чьи ракеты мы постоянно использовали. Давай просто бурить нас, Давай, давай. Там уже что-то посыпалось. Гандроб. Я надеюсь ящики не пустые, потому что он говорил, что он здесь спалнет. Возьми Сишку одну, давай Сишкой добьем. Куда? На гаражку. О, нифига тут угля. Кайф. Вот это? Да, просто вешай. О, шкафчик. Немножко серки. Немножко компонентов, но... Ну слушай, ну нормально, нормально по компонентам, по всему остальному, конечно, ну очевидно было, что ракет у него не будет больше, потому что они все были внутри. Тачки, парень, багажники забыл. Тут много угля. Островитяне по-прежнему пытались отбиваться, но у них ничего не получилось. Для нас сейчас самым главным ресурсом являлся уголь, ведь у нас оставались еще одни противники, которые нас рейдили. Окей, летс гоу! О-оу, ман Ман-ман-ман! Борэ! Борэ! Твоя цель слишком хорошая, ман! Присаживайся, Дим! Гот лак, бойс! Даже сами жители этого острова выражали нам респект, потому что мы вдвоем противостояли всей их Араве. Ну слушай, ты чувствуешь себя победителем? Да. Мы выселили все домики, которые были у них. Жалко, конечно, этих добряков. Но забегая немного вперед, хотел бы вам сказать, что история этого острова еще не закончена. А сейчас нас ждут новые дела. Вы не поверите? Болотные соседи до сих пор не знали, что я тот самый таксист, который их убивал, и что Илюха был моим агентом. И спустя огромное количество времени мы принимаем решение осознаться им и посмотреть на их реакцию. Фумайзер, джумайсенба. Скажи, перха, ты кровык брыблык-брыбрь. Шомай, сенда. Мы хотели Мэн тебе Мэн признаться. Мэн мы тебя целых два дня с камили. <связи> ты прости нас. Это мой агент <связи> был. Он внедрился к вам в команду, чтобы. Он, короче, карту мне иногда полил, а я иногда вас убивал. Ну, убивал до поры до времени, короче, пока он не сказал, что вы нормальные ребята. Потом сказал, что вы как бы, ну, не особо опытные, я понял, что не стоит вас убивать. Я таксист, типа вы мой дом вчера искали, там, рейдили, наверное. Жесть. Это такой поворот судьбы, на самом деле. Да, пойдет. Интересно, интересно. сними я хочу запомнить твое лицо. Она так сильно отличается от других. Ну получается, тебя, тебя мой агент. Ах ты ж. Разберись. а я то думаю, че он твой стимни Он так сливался, знаешь, типа, он там занят, он ушел, это вот. Понятно, что он тебя как-то кроет, но. Как добиться результата было? Я не знаю. Ай! Ну я разрешаю посвятить его в рыцари. Иди сюда на колено вставай. Да не не. Давай, он готов. Еще, давай. На. Теперь в этой курточке буду гонять только. Не, ну мне кажется, тебя тоже за это надо, мачка. Блин, жесть, я так мощнил меня аж кумарить, я тебе МП пятки давал сначала, вот это вот, первые минуты, я думаю, мне б... у меня встал как раз-то, ну и в итоге Махачкала началась, и я понимаю, что если мы тебя не выселим сегодня, то ты нас просто вынесешь в нулину, мы вынесли все вокруг, и тебя не было нигде. Ну хоть какая-то, не знаю, жалость к нам. Да уж, признание было очень веселым. И кстати говоря, все ресурсы, которые мы забирали, мы разделяли вместе с ними, поэтому они были довольны. А впереди нас ждала долгая и очень увлекательная подготовка к рейду. Территория была просто гигантской, в этот момент мы даже и не представляли, как мы будем ее штурмовать. Но я точно знал одну вещь, нам нужно было разбить турели. Кстати, помните тот шкафчик, который я у них поставил? Они его взорвали, поэтому пришлось пристраиваться немножко подальше. Ну отсюда видно пару турелей. Хотя бы пару турелей разбить, а там можно будет на территорию да, запрыгнуть. Вы можете задать вполне очевидный вопрос почему я разбиваю турели не с помощью скоростных ракет а с помощью пулемета по моим подсчетам на то чтобы уничтожить одну турель с помощью патронов и пулемета вышло бы всего лишь 250 пороха а скоростными ракетами 300 так еще и не факт что скоростные ракеты будут по ним попадать Короче говоря, было очень весело, но по-другому никак. Нам нужно было зачистить хотя бы одну сторону. Одна турель минус. Они могут очень сильно верить в свою территорию, что типа не боятся, что двери открыты на крыше. Домой за патронами надо идти. Ты можешь тут на лэп сесть и перейдь, контриться. Взяв с собой лестницы, я возвращаюсь к этой территории, добивать остатки. План был зачистить всего лишь одну сторону, чтобы мы могли пробежать к дверям. Справа надо турели теперь. И мы, получается, одну сторону уже вскрыли. Все, эта сторона зачищена. Офигеть, у них по три патронов в турелях. Серьезно? Так, по дверям тут идти, конечно, будет. Пробив их одну линию обороны, нам остается скрафтить очень много скоростных ракет и добить остатки. Я понимал, что внутри за этой юбкой будет очень много турелей. На сервере была ночь, и клановые игроки все еще не шевелились. У нас было время, чтобы провернуть наши грязные делишки. Я вскрываю заветный проход. Но тут оказывается слишком много турелей, которые мне тоже надо разбить. Но в этот раз я буду пускать в дело скоростные ракеты. Почти попадаю. Да, она под турелью пролетает. Это прикол, что ли, какой-то, или что? Добра-добра. Илюха, заходи быстрее, мы уже... мы уже прорвали у них оборону. Да, я уже турели разбиваю у них внутри. О, еще а себе уже. Я уже сломал цар три турели. Да? Не, не, я уже много разбил. И, конечно же, все было не так радужно. Иногда я отписал таким образом. Но это было даже хорошо, ведь зашел Илюха, и нам нужно было перенести сюда очень много ракет. Теперь мы могли действовать. Времени нет, надо действовать. Иначе потом, потом они зарейдят нас. После такой наглости, я бы точно нас зарейдил нафиг <смех> <смех> Показывай куда Да вперёд да. просто, сюда вам в металл этот э, борешь Да, да, в дверь прям бахает Как над нами турели разбивать, непонятно Все, минус турель Хорош Хорош <с peggy> Трехочковый Я бы даже так не попал, наверное да уж, сказать честно, внутри домик у них выглядит слабоватым. Но чтобы дойти до центровины, нужно пройти три круга ада. Там На видишь тип лет. спит? Да. Да да. да, да, да. Видишь бы там сверху турели и миллиард не было. Третий верстак там, там был. Да можешь гаражки уже бахать. Держи стремянки сразу. У есть, все. Так. Тут металл есть. Китаец, вот он, который бегал. Офигеть, тут, тут топливо. Мы шкаф <ососпохле> бахнули. У них шкаф был наверху. Где у них взрывка, вопрос Металла просто миллиард Слышишь? Впитывай, короче, <связывая> и надо сваливать отсюда С металлом Бустани сюда наверх, okay. я гляну, может там есть ресы Давай-давай-давай, конечно есть Тут шкаф, наверху шкаф стоит Что? Все, буст теперь Тут есть сера, но ракет я не вижу. Где ракеты, я не пойму. Или у них нету ракет? Может ракеты снизу? Или сверху вообще в Короче, мы принимаем решение пробурить полностью верхушку. В надежде найти там взрывчатку. Но по ощущениям, ее просто-напросто не было в этом доме. Есть ракеты еще? Нет. Последняя. Угу. тут пулеметы есть. Надо, короче, потихоньку отсюда переносить все. Илья хватает основную порцию лута и отправляется домой за ракетами. А я остаюсь здесь и продолжаю контрить домик. По идее, ты можешь выбросить. И что вы думаете? Заходят хозяева этой территории. Тихо. Он зашел. Ой, ой. Да походу нет у них нафиг никаких ракет. И когда мы пробурили им полностью дом, мы поняли, что отстрелка у них полностью пустая. И никаких ракет мы точно здесь не найдем. Скорее всего, все ракеты они куда-то потратили. А может быть, им пришлось взорвать шкафчики, которые ставили другие игроки. Но нас это уже особо не волновало. Мы хватаем все ресурсы, которые у них были, и отправляемся в закат. И сейчас я был просто обязан показать вам количество ресурсов, которые было у до игроков в домике. И как вы, наверное, заметили, наш домик немного преобразился. Мы практически полностью улучшили его в МВК. Но это еще не конец ролика. Помните, я говорил то, что мы еще вернемся к острову. Так вот, я решил появиться в своем домике, который находился на островке. И там же я встречаю Рози. You for fun. It's not Bro, I like... I was uh, just hoping, when I this guy go. I like people like you, because uh, uh, you're not toxic. They raided you, but uh, you speak Th like uh, good people. Nice, man. Ah, it's a game, man. Sorry if we destroy your wipe, but uh, it's a uh, game, it's a story. You, no, yes, like you say. How, tell me how you find the rockets. You, you are the first person. They try destroy your TC. They look uh, two garage doors more, and I told my friend, "Okay, let's destroy uh, car, let's do it." <laughs> and we just destroy your car, you know. And I look in your car, see 40 rockets. <laughs> yeah, yeah, I know, I know. <laughs> I I was just saving them because uh, I'm normally uh, solo, just like my two brothers play with me. И поговорив с этим пареньком, я понял, что он хочет остаться и играть дальше на этом сервере. И тут я принимаю одно хорошее решение. Илюха, последнее задание. Э, yeah. let's go. Я полностью забиваю черепашку Жо различными ресурсами, которые ему пригодятся. Помимо этого, впитывая в себя очень много оружия и отправляюсь к ним на остров. She Чисто как себе домой приехали Эй, мой друг Рози Я знаю, что мы взяли твои ракеты вчера Но у нас есть подарок для тебя Но это кэшбэк Для твоих ракетов Мой друг Do you have a в <laughs> no, no <more>, no <laughs> Потом мы привезли ему еще немного подарков. О май гад, О, Take it, potato kings. <laughs> Look at this. You like it? It's big potato. I have a last deal for you, my friend. Take it, high velocity, Take it high velocity, Yeah, what is the deal? Take it, high velocity, И это была моя последняя задача и вылазка на этот остров. Я попросил его со мной попрощаться. Да уж, честно сказать, эта история была слишком долгой. Но она останется в моей памяти надолго, и надеюсь вам она понравится так же сильно, как понравилось мне. Кстати говоря, мы немного поговорили с Рози, и он был бы не против со мной отыграть целый вайп и застроить еще один остров, но уже вместе. Но естественно, мы начнем этим заниматься, если вы наберете 200 тысяч лайков, поэтому все зависит от вас, дерзайте. И знаете, каким бы не была токсична эта игра, оставайтесь добрыми. И помогайте новичкам. И тогда мир станет еще чуточку лучше. А моему другу Илье, самому топовому агенту, большой привет. Он тоже снимает видосики по Расту. Он будет очень рад, если мы с вами добьем ему 10 тысяч подписчиков. Быстрее! Помоги! Держи! Давай, давай, давай! Есть хилки? Нет! Давай! Минус? Там еще есть Я минус, их очень много Готов Смотри! Что? Что? Смотри! Что? Что? Мужик Что <смех> это <смех> такое? Что это такое? Бежим! Бежим! Беги! I was just saving them, because uh, I'm normally uh, solo, just like my two brothers play with me, but normally I'm alone, uh, but I can trade, because I play on laptop and I have 25 FPS. <laughs>